не против того, чтобы показать лицо. Я и сейчас не против. И планка опять снижена, до 15 тысяч подписчиков. Ну что, братва, время настало. Все это время был я, друзья Теперь на нашем канале будет самый топовый контент Обзор еще личных блат Стримы шаурмечные, ёпты Обзор нормальный, хороший, лады, ёбанавру Вас ожидает самый топовый контент на ютубе На Вазген ТВ Слушай, Вазген, ты, блядь, совсем обнаглел, что ли, а? Ты опять меня тут дискредитируешь? Опять себя за меня выдаешь? Ты что, дурачок, что ли? Мы с тобой уже об этом говорили, блять. В магазин ходит, глядь, говорит, что мародер 120 гигабайт, на скидку надеется. Не надейся, Ген, Слышь? Давай, завязывай, сваливай с моего места. Проваливай. Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами мародер 120 гигабайт. Вот вам моё ебало. Всем большое спасибо за просмотр и пока. Ну а если серьезно, ребят, у нас 15 тысяч подписчиков, я вас с этим поздравляю, я себя с этим поздравляю, я показываю лицо, как и обещал, господи боже мой, наконец-то, как легко, без этой сраной маски. На самом деле, мне кажется, ажиотажа вокруг моего ебала было слишком много, учитывая, что любой платный подписчик мог на него посмотреть. Да, я знаю, что я тогда был не такой старый. На моем канале лежит клип Welcome to Satrapy, который сегодняшнего дня будет открыт для всех. Вы можете посмотреть, как я выглядел 8 лет назад. Я был худее, да, потому что мне говорили: Артем, да ты не такой толстый, ребят, которые меня уже увидели. Давай, показывай лицо. Это ничего страшного, да? Да. Во-первых, посмотрите, как я выглядел 8 лет назад. А во-вторых, вот так вот! Я выглядел два года назад. Блять, какой жердя, это пиздец. Так, ладно, хватит автопить, все по порядку. Сегодня у нас, ребята, разговорное видео, вопрос ответ, формат, который был у нас уже не раз, не два, а три. Я буду отвечать на ваш вопрос, который вы задавали в группе ВКонтакте. Всем, кто задавал вопросы, большое спасибо. Я знаю, сейчас это было довольно-таки сложно, потому что уже на огромное количество вопросов я ответил. Тем не менее, вы постарались и самые интересные вопросы я отобрал, они будут в этом видео. Сразу говорю, теперь я становлюсь более открытым. Я пока вам лицо и буду рассказывать о себе такие подробности, которые вы не знали и даже возможно не догадывались. Поэтому, ребята, обязательно досмотрите это видео до конца. Как всегда, я разделил вопрос на несколько категорий. Первая это, естественно, будет касаться в основном канала и ютуба. Вторая категория будут вопросы такие оффтоповые. И третья это будут вопросы личного характера. Ладно, хватит тупи, давайте начинать. Первый вопрос, собственно, касается моего Дианона, как раз: Не боюсь ли я, что пропадет такая некоторая фишка, эффект неизвестности, люди перестанут интересоваться, такой обаятельный эффект анонима и так далее, и так далее. Ну, во-первых, я считаю, если человек на моем канале удерживал вот этот эффект неизвестности, нафиг мне такой подписчик, я надеялся, что он подписывается на сам контент, на наши шуточки, на наше комьюнити, да, на то, чтобы пообщаться с чатиком и так далее, и так далее. Если мое ебало его оттолкнет, ну и пошел он тогда нахуй. К тому же мне кажется, что это тема с маской, там, стримить в маске, вот в этой балаклаве. Много кто так делает. Мое лицо намного оригинальнее выглядит, чем любая маска подобная. Потому что очень большое количество ютуберов, там, и стримеров, которые стримят в масках. Но с моим ебалом стримлю только я. А второе есть, честно, я не сильно этого боюсь, я, наоборот, этого очень сильно ждал, потому что маска, она действительно очень сильно ограничивала меня и причиняла огромные неудобства просто на стримах, и при записи видео в том числе. И вот следующий вопрос, что ты чувствуешь, не в маску, придавала ли она тебе какую-то уверенность, или только мешала, будет ли торжественная церемония прощания с маской, или она станет с тобой? Я маску оставляю, естественно, может быть, даже буду иногда ее юзать для того, чтобы вернуть свой старый образ, ну, там, в клипах, например, может быть, на некоторых стримах, может, в рулетку мы ее добавим, типа, там, сидеть, стримить в маске 20 минут не знаю. А чувствую я себя крайне комфортно без нее, потому что в ней было ну ужасно неудобно. Но насчет уверенности это факт. Мне очень на самом деле непривычно видеть себя в кадре без маски. Но также мне было вообще в целом непривычно видеть себя в кадре поначалу, когда у нас только появилась вебка. А это случилось не так давно, все там полгода назад. Так что я думаю к этому мы тоже все привыкнем, И вы привыкнете, и я привыкну. Поначалу да будет немножко странно, вот мое ебала красное, которое всегда краснеет. Ну и толстый конечно еле в кадр помещается, хотя сейчас я конечно намного худею. Чем был два года назад? Следующий вопрос был ли так, что тебя дианонили платные подписчики, или как-то еще просачивалось мое лицо? Типа. Не знаю, может быть и да, может быть и нет Мне, по крайней мере, никто об этом не докладывал Если честно, мне абсолютно все равно Те, кто хотел увидеть, как я выгляжу, они на самом деле увидели Либо на сходках, либо подписались платно, посмотрели клип Либо, может быть, нарыли где-нибудь фотографии в интернете Меня, на самом деле, все мало заботило Потому что, как я говорил в прошлом видео, я не сильно-то был против того, чтобы показать лицо Да, мне сейчас немножко странно, мне сейчас э, непривычно Но сама идея показать лицо, это ничего особенного в этом нет Далее довольно-таки логичный вопрос Как будет развиваться контент Планировали я менять формат своего контента. Как я уже говорил в прошлом видео, я все еще буду специализироваться на игровых стримах, однако наверняка появится что-то еще. Ведь, как я говорил ранее, маска меня очень сильно ограничивала. а теперь я могу, например, снять вам тревел-влог спокойно. Я даже к этому подготовился. Я купил петличку беспроводную, которая подойдет к моей камере. Я купил стабилизатор для камеры, ребята. Так что готовьтесь, контента будет больше, он будет разнообразнее. Сильно менять направление своего канала я не планирую, я все еще планирую больше в удивляет именно игровому контенту просто будем его как-то разбавлять буду добавлять что-то но что-то новое но каких-то конкретных планов у меня пока еще нету и тут же сразу отвечу на следующий вопрос планирую ли я как-то создавать какой-то сайт проекте по второго канала посвящен, например, твоим музыкальным работам, влогам, и будешь продолжать развивать один основной канал. Я буду развивать этот канал, я не вижу смысла создавать кучу разных каналов с разным контентом, мне этого делать совершенно не хочется. По крайней мере, пока в этом нет никакой необходимости. Если вдруг она появится, тогда, может быть, я так и сделаю. Следующий вопрос. Будут ли у тебя сходки в разных городах? Ну, начнем с того, что сходки уже были, они были в Питере и Москве в основном, но если я пойду в какой-то другой город, сейчас будет намного проще для меня сделать сходку, хотя, опять же, раньше меня не смущало, что кто-то увидит мое лицо. Далее. что тебе дает силы помимо нас, любимых, ежедневно выкладываться физически, эмоционально, менять, подстраивать свои планы и личные дела, давать немало количества времени на создание контента, продвижение канала, да еще алкоголь наворачивать при этом всем. Алкоголь это вредно, ребята, с меня пример не берите. Силы, конечно же, мне в основном дает комьюнити, но поскольку тут надо упомянуть что-то другое, кроме комьюнити, Но я скажу, что, наверное, желание творчески как-то реализоваться. Я все равно считаю, что любой человек на стримах и создавая вообще какой-либо контент, хоть как-то творчески реализуется. В моем случае это еще и к тому же музыка, которую я на канал периодически выкладываю. Собственно, в свое время меня это подстегнуло начать что-то делать на ютубе, и сейчас, конечно, это тоже является довольно-таки большой движимой силой. Следующий вопрос. Помнишь ли ты своих первых донаторов, подписчиков? Э, конечно же, помню. По некоторым я скучаю, они уже, например, давно не заходили. А некоторые все еще с нами заходят, и я прекрасно помню даже примерно, когда они подписались. Конечно, это касается не всех. Если человек там заходил на стримы один месяц, в 2017 году я мог его уже 10 раз забыть. Но если он на себе напомнит, я, скорее всего, вспомню. Такое не забывается, во-первых, потому что тогда у меня было мало зрителей, естественно, я старался запоминать всех, кто приходит. Да и сейчас у меня не так много зрителей, чтобы я в них потерялся и забыл тех, кто меня поддерживал в самом начале. Далее. Если бы у тебя была такая возможность вернуться в то время, когда ты думал, создавать канал или нет, что бы ты выбрал? Естественно, я бы выбрал создавать канал. Почему? Потому что это мое любимое дело. Я очень комфортно себя чувствую как стример, как контент-мейкер на ютубе. И мне даже не хочется, чтобы это когда-либо заканчивалось, по крайней мере, пока. Может быть, когда-нибудь я выиграю, Да, я, естественно, устаю, понятно, это дело. Но... Вспоминая, например, насколько мне хотелось себя отдавать работам моим предыдущим. Ну тут вообще никакого сравнения, здесь я готов свою жизнь положить просто на этот YouTube ебучий. Поэтому ответ, я как бы думаю, очевиден. Следующий вопрос. Странный вопрос, сложно было подниматься на YouTube, может, дашь свой совет какой-нибудь? На YouTube подниматься очень сложно, особенно сейчас, с каждым годом все сложнее. Но единственный совет, который тут можно дать, это разбираться в теме, разбираться в алгоритмах, разбираться в YouTube, спрашивать, собственно, советов у каких-то стримеров поизвестнее, чем я, потому Уж, как вы видите, если бы я знал секрет успеха какой-то, я бы, наверное его использовал, и у нас было бы 15 тысяч подписчиков быстрее, а может быть было бы уже и 20, 30, 40 тысяч подписчиков. Но я никаких особых секретов не знаю. Я знаю, что нужна там SEO-оптимизация, я знаю, что надо вносить максимальное разнообразие в свой контент. Надо ебашить, ебашить, ебашить, несмотря на неудачи, несмотря на какие-то проблемы, смена алгоритмов и так далее. Нельзя ни в коем случае сдаваться, нельзя стагнировать, надо постоянно как-то развиваться. Придумывать что-то новое, ну, например, блядь, включить вебку, например, снять маску. Это все что-то новое, как-то канал развивается, он не стоит на месте. Надо придумать новые форматы какие-то, хотя бы в рамках своего канала. Поэтому у нас появились всякие битвы с подписчиками там и тому подобное. Поэтому если коротко, не стоять на месте и очень сильно стараться. Дальше вопросик. Каковы были первые эмоции и опыт после того, как твое первое или не очень видео набрало солидное по тем количество просмотров? А было ли понимание, что ты можешь не справиться с той поднятой планкой, которую ты смог возвести? Какая поднятая планка? У меня неизвестный канал и ни одно видео не набрало даже 100 тысяч просмотров. А вот насчет эмоций, да, я был очень рад. Я даже помню, что это за видео было, оно до сих пор остается одним из самых... Популярных у меня на канале это видео по пупгу, и оно какой-то момент просто начало очень дико набирать просмотры, набрало там за пару месяцев 30 тысяч, я был просто в шоке. Естественно, я очень радовался, оно приносило подписоту, помогло набрать мне первую тысячу подписчиков. Было здорово, было классно, сейчас таких видео практически нет на моем канале, если я не включаю рекламу от гугла. Блять, муха здесь летает, блять, съебись куда-нибудь. Так, вопросы про канал закончились, сейчас небольшое количество таких оф топ вопросов. Как ты относишься к настольным играм? Есть ли какие-то специфические жанры, которые доставляют больше всего, или ты не фанат? Я на самом деле не являюсь каким-то сумасшедшим фанатом настольных игр, но я люблю настольные игры, я хорошо к ним отношусь. Просто те игры, в которые, например, мне хочется поиграть, к примеру, Battle BattleTech, который у меня есть, они очень сложные, и мне сложно в них разобраться. И в целом для настольных игр у меня слишком мало усидчивости, поэтому, наверное, мне разбираться в них не хочется но в целом я как бы никогда не против поиграть настольной игры, если мы где-то там на тусе, если мне там объяснят правила и так далее, и так далее, и крайне позитивно к ним отношусь. Но выделить любимые мне как-то сложновато. Далее, расскажи про свою любимую книгу, что нового ты из нее узнал как часто ее перечитывал. Я помню в детстве, да, там еще в школе, я очень много перечитывал книгу "Ярость" Стивена Кинга про то, как э, парень молодой захватывает класс в заложники и сидит с ними разговаривает. Очень мне эта книга нравилась. Но типа что там я из нее почерпнул, мне как-то сложно ответить. Это художественная литература. Просто я понял, что что много людей ебанутых есть в мире, и что я один из них. Далее, вопрос такой, Артем, какую машину ты хочешь себе после Ситроена? Если честно, я не знаю какую я куплю машину после Ситроена, но я очень сильно хочу себе Мерседес. ЦЛС было бы очень здорово 2008 года или 2009 я не знаю на что мне хватит денег, но очень бы хотелось, если честно, Мерс, конечно. Я думаю, что любому мужику хочется Мерс. Хотя я знаю, что с ним там куча геморроя будет, он будет ломаться, это будет стоить очень дорого, чтобы починить. А так, есть очень много машин, к которым я хорошо отношусь, это и Mitsubishi и какой-нибудь десятый, к примеру, и Мазда, например, трешку или шестерку я бы взял с радостью. Далее вопрос, было ли когда-нибудь желание бросить? и уехать в деревню без связи и электричества. Если честно, нет, я городской житель, мне нравится жить в городе. Конечно, иногда выбраться куда-то там, на природу, в деревню, на дачу, это очень здорово, это очень классно. Но мне хотелось бы, чтобы всегда был интернет на всякий случай, мало ли что. Поехать куда-то в глушь, тусоваться в глуши вообще без связи, никогда такого желания не было. Я бы, наверное, попробовал, не то, что я сильно против этого, но не могу сказать, что я прям мечтаю об этом. Самое необычное место, где ты побывал и прям оргазмировал от нахождения там, а главное, что тебе туда хочется вернуться снова и снова. Ну, туда могу ответить не задумываясь, это города Берлин, очень сильно хочется туда мне вернуться, сейчас сраный ковид не дает мне это сделать, но как только появится возможность, я сразу же туда ломанусь. А этот город я уже много раз рассказывал на стримах, я там жил на протяжении года, он имеет какую-то свою собственную атмосферу неповторимую. Просто почему-то очень сильно душа лежит к этому городу. Также, например, люблю очень сильно город Гданьск в Польше, в котором я тоже жил. Но, мне кажется, это также основано на различных воспоминаниях, событиях, которые со мной там происходили и так далее, и так далее. Так, офф-топ, вопросы закончились. Теперь начинается самое интересное. Личные вопросы. Сколько тебе лет и сколько ты весишь? Сука. Мне, ребята, 34 года. Я знаю, что вы сейчас посмотрите на меня, на вот этот бэби-фейс и скажете, 34 года, что врешь то блядь. Но мне реально 34 года, 35 будет уже меньше, чем через месяц. Через 5 лет мне, сука, 40. Будет забавно, если в 40 лет я буду выглядеть точно так же, и меня все еще будут спрашивать паспорт при покупке пива в магазине. Хотя, на самом деле, когда я вот чуть веса поднабрал, меня меньше стали спрашивать об этом. А насчет веса вешу я намного больше, чем должен. Мой рост 174 сантиметра, то есть я не очень высокий парень, не то что прям низкий, но не очень высокий, такой средний. И перевес у меня около 18-19 килограммов. Сами там считайте, если вы математики неебические. Но больше, чем надо, я вешу, короче. Надеюсь, вы поняли, что я максимально теперь открыт с вами. Дальше вы узнаете еще кое-что интересное. Но перед этим вопрос: как ты ухаживаешь за кожей своего лица? По-моему, по коже моего лица видно, что никак. Чё, прыщик, блядь, вырос? Вот прям вот, конечно, перед записью, блядь, видосы. Ну, естественно, я хуй. Опиши свой образ жизни. Ну, на самом деле, в данный момент я веду крайне малоподвижный образ жизни. Я, блядь, просыпаюсь, кушаю, сижу за компьютером, там, стримлю. Иногда я езжу куда-то там по делам. По выходным я обычно с друзьями бухаю, в принципе ничего такого особенного нет. Люблю путешествовать, стараюсь это делать как можно чаще, сейчас это, к сожалению, сложно. Ну, короче говоря, обычным я образ жизни стримера такого, я стараюсь при этом просыпаться рано, я ставлю себе будильник там на 10-11, на 11, да, хотя ложусь там в 3-4, в но сплю где-то 7 часов, чтобы утром проснуться, нормально поесть, запланировать стрим. Сделать какие-то дела, может быть, какой-то монтаж, видосы и так далее, и так далее, и так далее. А раньше еще находил время ходить в бассейн, ходить в качалку. Сейчас, к сожалению, этого времени нету, да и сил моральных нету, да и ковид, когда начался, стало немножечко стремновато ходить вот такие вот места. Короче, пример с меня лучше не брать, не бухать, побольше двигаться, заниматься спортом, потому что сейчас я вот из-за своей малой подвижности расплачиваюсь, помимо лишнего веса не очень хорошего внешнего вида, а здоровец тоже немножко подкачивает, ребят. Еще один вопрос, где ты таришь шмотки, какой стиль предпочитаешь на повседневник? Не в ку. Я люблю носить кеды, люблю носить какие-то такие кэжуал, шмотки. Ничего особенного, супердорогого не покупаю. Затариваюсь в основном во всяких там магазинах типа Кропа, Бершки. Хотя Бершки я уже тысячу лет ничего не покупал. Ну, знаете, вот такие типа молодежные магазины. Именно там я покупал вот эти все футболки, которых я на стримах сижу. Ну, а из обуви я либо хожу в какой-нибудь Дайхман, либо иду в Адидас Дисконт, естественно, потому что я... Не буду, даже если у меня есть деньги, я не буду тратить кучу денег на обувь, она у меня очень быстро убивается. Вот хочу себе найки еще прикупить. Купил себе Adidas недавно, хочу теперь найки еще себе купить. Беленькие. Были ли какие-то ранения на лице, шрамы, переломы, раны и так далее? Были какие-то операции на лице еще? Ну, если вы посмотрите внимательно на мое лицо, хотя я не знаю, видно здесь, не видно? Плохо видно, да? Плохо видно. А если я вот это сверну, будет лучше видно? Это тоже белое, да? Что что тут все белое? А то все красное. Но здесь лучше видно. У меня здесь есть шрам такой, да? Это я в детстве упал на машинку. На ЗИЛ такой э, железный. Здесь, я не знаю, видный там, не видно. Короче, тоже есть шрам. Это я в Мюнхене когда был. Бежал, опаздывал на поезд и уебался в стеклянную стену. Это было, наверное, очень смешно для людей, которые были в округе. Хотя на самом деле никто не смеялся, потому что у меня брызнула сразу кровь, у меня скорее всего было сотрясение мозга, чувствовал я себя очень хреново в тот день, и ебало у меня потом все опухло, короче страшно, вот вам фотография кстати, а так на лице больше вроде как мне ничего не делали. Подбираемся к концу, ребята, предпоследний вопрос, насколько гладко или коряво случились твои первые отношения? Конечно же, коряво. Но я был, естественно, мелким, глупым человеком, который не понимал вообще, как строить отношения с девушкой. И вел себя как дебил, вообще как недостойный совершенно мужик, орал на нее, матерился, она на меня тоже орала, материлась, мы постоянно срались. Я там ей изменял, про это я на самом деле много на стримах рассказывал. Ну, короче, отношения были... Хреновые, и они закончились, и я этому, честно, очень сильно рад. Ну и что, последний вопрос, давайте он такой будет довольно-таки развернутый. Есть ли какие-то вещи, которые ты в ближайшем будущем хочешь поменять в жизни? Есть ли какие-то планы на жизнь, помимо развития канала? Собираешься ли ты переезжать, где хотел бы ты жить? Собираешься ли ты заводить девушку, а потом и семью? Так, с чего бы начать? Ну давайте начнем вот так вот. Собираешься ли ты заводить девушку, а потом и семью? У меня для вас есть признание, друзья. Многие будут разочарованы, но я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Я не гей. Уже три года я встречаюсь с замечательной девушкой, ее зовут Кристина. Вы могли ее видеть у нас на канале под ником Попа. Последние два с половиной года мы живем вместе, и она отсидела, терпела, слушала тут все эти стримы. Золотой человек. Родом она из замечательной страны. Болгария, а вы думаете, откуда у меня такая любовь к этой стране, ребята? Ну серьезно, вот просто так с нихера я полюбил Болгарию. С Кристиной я на самом деле довольно-таки давно знаком, более пяти лет мы уже с ней знакомы. Но встречаться вот начали три года назад. Все так замечательно классно было, что 10 сентября у нас с ней свадьба в Софии в Болгарии. Куда я собираюсь переезжать, ребят, на постояночку? Вот такие вот планы у меня на ближайшее время. И именно вот этими делами я занят так долго. Кристина сейчас поехала к себе, она там все планирует. И я к ней собираюсь ехать вот в ближайшие там 2-3 недели, чтобы помогать. Мне надо как-то забрать весь этот свой компьютер. Я потом, правда, где-то в конце сентября-октябре вернусь, чтобы сделать себе визу. И буду туда переезжать уже как муж ней на постоянку. Вообще очень странно это все видео писать, столько информации, которые я в себе держал и вам не рассказывал. Но сейчас время уже 4 часа ночи, и я, если честно, очень сильно хочу спать. Это видео я записываю после стрима в воскресенье, поэтому надеюсь, вы меня простите, что здесь так все скомкано я коротко все рассказал, не все было развернуто. Подробнее вы всегда можете спросить меня на стримах или здесь вот в комментариях, тоже задавайте свои вопросы, и уточняйте что-то, я вам там всегда отвечу. Ставьте лайкосы, конечно же, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, зовите друзей на канал. Да, мы набрали 15 тысяч подписчиков, но, если честно, хотелось бы набрать и побольше. Будем с вами вместе думать, что-то придумывать, менять как-то контент, может быть, или добавлять просто какие-то новые фишки. Сейчас маски нету, появится больше контента в Инстаграме, где я смогу писать вот эти селфи-сторис и вот эту всю хрень на тень. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм, также подписывайтесь на Телеграм. Тут я тоже, может быть, буду скидывать какие-то вот эти кругленькие видео теперь со своим ебальничком. Короче говоря, теперь я чувствую себя более свободным когда я снял маску, я этому, если честно, очень рад. Напишите в комментариях вообще, что вам мое ебало как нормально, бля, или хуйня еще полная ебоч, блядь, нахуй надо было показывать. Ну и слетайте, конечно же, на стримы. А на сегодня, ребятки, это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Блять, как же странно мое ебало выглядит, блядь. Блять, надо это вставлять? Или нахуй? Я это вставлю. Мне похую.